Привет! Меня зовут Имель и добро пожаловать в программу Теория экспериментов. Сегодня проведу я эксперимент под названием Плавает ли скрепка в воде? Так, вот у нас вода, моющее средство, лумпа, лупа, пиццет и сама скрепка. Так, берем. аккуратно нужно на поверхность воды. Как вы видите, она плавает. Так. Как видно вам, что вокруг скрепки пода... над тяжестью, как кожа нагиба... нагибается. Так, наверное, видно. видно. Так. Так, теперь берем скрепку. Как мы убедились, что скрепка не падает, переносим сюда. маленький опыт так почему здесь упала скрепка хотя вода одинаковая нет не одинаковая мы добавили моющее средство вот капельку хватает ждем несколько секунд 10 и она может упасть она по любому упадет так Теперь берем другую скрепку, так. берем другую скрепку и кладем на петляном, она плывет, добавляем моющее средство. Идем. моющее средство может э, сделать чудеса и скрепка упадет э, так ну вот и все теперь мы сейчас вы увидите сейчас э, где это встречается сейчас прямо на экране да, да вот здесь